Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, мы начинаем новую игрушечку э, под названием Посудомойка, как бы это странно ни звучало, когда вампиры улыбаются, то есть это как э, звучит как-то что-то из серии The Dishwasher, Дис... Ди... Ди... короче я не смогу это выговорить в любом случае, э, это одна из моих очень любимых игр, она сначала выходила на хабоксине. Ну, другая ее версия. Так, будем играть на нормале. Тут можно выбрать девочка мальчик, Мальчик-девочка. Не знаю. Как раз вот, вот это вот наша посуда, А вот это призонер какой-то. Не знаю. Кто-то что-то вот. Что-то вот такое. Вот это... Я уже в эту игрушечку играла. Как удалить сейвы? Я без понятия. Но... Играл я давно в нее. Я вот сейчас пыталась просто запускать Там что-то удалять, что-то делать Потом я, конечно, в итоге посмотрела Вроде бы все на месте Ну, в плане того, что, ну, как бы Не теряется Нить повествования То есть она, ну, ты запускаешь заново игру И она заново начинает тебе рассказывать, что там происходит Игра полностью на английском, поэтому перевод... переводить Вы будете сами Я не это самое Я не какая не Кукареку В этом плане Игра очень динамичная, максимально динамичная. Она бешеная, психованная. И вот прям, вот прям очень кровавая. Я прям, мне прям, не захотелось, чтобы кто-нибудь вот такое вот, чтобы вот, вот прям меня отпустило там вот. Побеситься. У какой-то сегодня не незаписывательный день. А что, а что? А я помню, как он мог перемещаться. Что-то там он мог делать. А, -а, -а вот она. Это сложная тема. Все, нашла кнопочку, по которой он перемещается. Это хорошо. Это, это уже славненько. То есть это -то у нас второй герой снимает маску, видимо, он кто-то из, из наших там знакомых, и падает. А потом я проснулся. Это как... Что за боль? Что-то там, бла-бла-бла. Это вы сами переведете. Кто там захотел выйти, ля-ля-ля. Я не переключаюсь, если что, у меня руки вот. Это мое окно, что-то там... Короче говоря, я так понимаю, нашего кого-то там разыскивают уже там за него голову. За его голову назначена награда там некоторая, да, небось? Как обычно. Сейчас мы... <смех> в каком-то космосе. Я вообще не понимаю, что происходит, что мы там делаем. А, ну, я буду очень рада, если вы мне переведете это все дело. <смех> И кошмары. Все, что я смогла вам перевести. А, лечь, чтобы, чтобы выйти. Я, а что-то я очень устала. Тут то непонятно произошло. У нее на руках какие-то, я не знаю, цепи, что ли. То есть это какая-то космическая тюрьма, что ли? Она уже в тюрьме? Тут потрясающая музыка. Музыка просто огонь. Так, упали. Это то ли кошмар ее. Ну, наверное, кошмар, да? она ну, в кошмаре. Или, может быть, это какой-то просвет сознания? Музыка нагретает, блядь. Музыка потрясающая просто тут. Я надеюсь, она меня не перебивает. Перебивает. Извините, я прям буквально чуть-чуть потише сделаю, чтобы меня музыка сильно не перебивала. Потому что музыка тут громкая, и она офигительная. То есть мы очнулись на том, что оторвали кому-то голову. Give up, вставай, мне пишет экранчик. То есть э, во сне она, я так понимаю, как-то, да, выдралась отсюда. То есть у нее это что-то вроде осознанного сна. Лу лунатизм такой, эдакий. Вот тут нас обучают, типа, на X-бой. Вот мы можем их, кстати, ловить, пока они там прыгают в полете. Отрывать им головы. Короче, тут будет вам литры крови. Нужно еще не давать им стрелять по себе, стараться. Я не знаю, будете ли вы понимать, что тут происходит, что я тут успеваю нажимать, не успеваю. Ну, короче, как-то так. То есть, как только там начинает мигать какая-нибудь кнопочка, это значит, либо B, либо X надо нажимать. И тогда она... Э Финальную атаку свою проводит, там откусывает что-нибудь, отрывает что-нибудь. Ну, ну, это же ну, не, ну, не прелесть же ведь. You are... Что? Sure... Короче... Брокен. А, ты сломана. Причем сумбит, что-то там происходит. О, тоже кого-то херач слышь, брат. Так, мы ему, кажется, вырвали целых две руки. Ой, ах ты ж падла. Да, они, кстати, могут еще друг друга дамажить. Чувак, ты вот подбежал мне прям под руку, не эту самую. Давайте. Интересно, я могу так защищаться? Ну, у нас вроде бы ничего такого нету. Никаких блоков, ничего. Так, на Б она хватает и бросает, насколько я понимаю. О, сукумп, что-то там, ты, а, Сумбит, вот тут вот, вот, что-то написано. Ну, короче говоря, ты сломана, что-то не то. Что-то пошло не так, не по плану. Нормально, мы можем бегать по стенам. Это ли не прекрасно? Так, смотрите, это просто удар. Х. На y ничего не делает. Б, вот она хватает. На А она прыгает. Да, ну это она ходит это она прыгает господи я не знаю как я буду с этим справляться но я очень сильно постараюсь а, я чок чокнусь тут да давайте найдем выход и вернемся обратно и как там а стрелочка назад а что там происходит мы, кстати, вот да, вот космические корабли, все вот это вот летаем, летаем мы в космосе. Бешено динамическая игра, бешено кровавая. Читайте, Тут написано. SARS Show you wonderful, да? Так, извиняюсь за собак. Пайндес. Что-то нужно найти. Так, она очень медленно идет. Она никак не ускоряется. Это какая-то больничка. Что-то тут... Опачки. Накрыла. Каким-то образом она смогла пройти через дверь. Я чувствую, что мое де... тело... Кто-то там с кровью. Что-то вообще ничего не понимаю. Господи, я думал, я сейчас упаду. Нет. Что, тебя опять накроет? А, мы можем спрыгивать точно. А, так, и что ты хочешь? А! Вот это вот. Вот так вот мы можем делать. Точно! Вот на надо, э надо этим заниматься как можно чаще Привыкать к этому управлению И не давать им себя, естественно, дамажить Тут, иди сюда, иди. Он, он меня что-то кинул? <с> Или мне показалось? Прям сразу сходу Отрывать что-то А, да, не кидают, смотрите не кидаются там Тихо, тихо, тихо, тихо, подождите Я вот голыми руками порву, товарищи Причем там, по идее, э, в зависимости от того, за кого ты играешь То есть ты можешь выбрать как мальчика, так и девочку То есть за парня какой-то там другой сюжет за, дев за девку вот такой вот, типа она там в космосе За парня там что-то другое Опачки, проскочили Ну-ка, а внизу что? А внизу ничего. То есть, да, вот так вот можно, в принципе, спокойно проходить весь уровень так. Оп-оп, в полете. Ну, тут мы были, Ой, подранные ребятушки лежат. Все, проходим дальше. Здесь она открыла в себе новую способность. А, вот, вот, вот этих вот ребят, они вот, вот-вот, их надо хватать и об землю. Хватать и об землю. Хватать и об землю. Хватать и вот так вот. Они там всякие взрываются. Что-то с ними там происходит. Что-то там какая-то торшанина. ну но ничего, нормально. Так, там наверх нам, да? Судя по всему. А тут что, почему не сюда? А, тут какая-то кабина. Очередная кабина. Хорошо, тогда идем наверх. Что у нас там наверху? Хотя... А вот, вот сюда. Трисовочка такая приятная, но при этом она какая- Ой, сумбурная. Я даже не заметила, как я... А, да прекратите! Вот с этими гадами очень тяжело. За ними, кстати, да, мы можем охотиться при помощи вот этой вот нашей вот способности. Мы можем за ними летать. Зато в дверь не могу попасть, да. Так. Как, как это? Death of Crooked Justice. Что? Да, брата, я тебя голыми руками сейчас... Порву его даже не пытайся Так, надо было его спасти. Ты чё принял? Амло, потай. Так, подожди, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас я его задамажу Вот мы уже вот нормально с него все поснимали Ну-ну-ну, тихо-тихо, все Неплохо мы его так порвали Тихо-тихо-тихо, братан Тихо Тихо ты, ты чё распиховался тут? Он катается мне тут Охренел? Да, ну-ка, ну-ка, стой Всё, опять разрыв Вот, мы ему голову оторвали Мы ему оторвали голову Это какие-то фашисты Ай-яй-яй, стреляют Так, стреляй по своим Она еще какие-то, я знаю, может приемы делать. То есть ты можешь схватить и как-то бросать там. Что-то вот она умеет делать. Кто-то вот у нее есть какие-то. А, это, наверное, с оружием, если только. Здесь бензопилась ничего, да. Тут очень-очень все строго, очень весело. Позитивно задорно. Насколько вы можете это видеть. Так, вполне себе. Ну, тут. Мне нравится, что из-за... Да вы охреневшие, нет? Сейчас, иди-ка сюда. И ты иди-ка сюда. И ты иди сюда. Сейчас мы их всех будем вот так вот отлавливать таким методом. Бесхитростным. Тут, по идее, много всяких а, каких-то бонусов, секретов, всякого такого веселого... О, теперь у меня появился меч. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Блин, а реально. А. А, как она? а, вот мы можем, вот на Б мы можем подбросить. Сейчас мы на Б подбрасываем и начинаем херачить там вот просто вот в воздухе. Еще в воздухе мы можем что-нибудь оторвать ему, я так понимаю, да? Ну как... Так, да подожди-то, я пробую. А. Так, тогда на тебе пробуем. Ай, не успела. Так, сейчас мы тебя подбрасываем, херачим и убиваем. Все нормально, все в порядке. Все так и планировал, все, все так и задумано. Так, ну вроде мы прошли вот этот уровень, да? А, только эту локацию. Но тут будет море, море, море всего веселого. Так, что у нас тут? Босс! Варда! <coughs> Какой-то там администратор. Ну что, администратор? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! В голове надавал. Тихо бежим. Так, спокойненько. Тихо, тихо, тихо. Так, меч у нас есть. Все в порядке. Тихо. Вот, воткнули к нему меч и дали ему к башке. Ат. Аккуратненько. Не, не нужно давать ему себя схватить. Ат. Отходим. И фигачим. Потаем. Хорош, пошло, пошло. Ай-яй-яй, уходим, уходим, уходим, уходим. Привет, братик. Сука, схватил. Сбил меня. Мы его спороли, смотри-ка. Вот же тварь. Он отрубил мне руку. Серьезно, да? Он отрубил мне руку. Мы теряем кровь. Так, нам стрелочка что-то показывает. Сейчас идем. Что-то там на стене написано, я не понимаю. Переводите, если вдруг что. Так, нам сюда сесть надо. Садимся. Everything is... что-то там. Так, я так понимаю, мы сели за панель какую-то и собираемся лететь. На землю. Да? Да? Это кошмар опять. Что я здесь делаю? Кто взял мое тело? Что я здесь? Постепс. Ли... Busters... <клышлен> я не одна? Кто здесь? Кто-то идет и улыбается. Ты ты ты ты ты. Вот это огонь. Это огнища. Так, левел комплит. Замечательно. Мы прошли этот уровень. А за кого вы хотите продолжить историю? Ну, давайте за нее. Типа у нас вместо руки проснулась? Что с, с, моей, с, с моим оружием? Та женщина в моем кошмаре. Кто это? Кошка? Кошка! Мяу! Это друг. Я назову тебя Пака, кошка. Пойдешь со мной? Теперь... Где я? Я спала... А я что-то ушла, спала, что-то я не поняла, что там. Короче, у нас теперь место руки, да? О, место руки у нас теперь бензопила, что ли? Да. На... вот как раз на Y она уже вот бензопила начинает херачить. А котик у нас что? Котик у нас летает. Где... Где вы еще такого котика найдете, господи, с крылышками, да? Дьявольское чудовище! Подождите, там секретик, что ли, какой-то А, нет, просто Так, никаких секретиков вроде бы нету Не нашла Какой-то Эпицентр Так, что там, луны Так, так, так, так, так Hero, так А, ничего не поняла Так, это наш, получается Солдатики бегут Раз, два, три, три штуки. Ну, кто-то сегодня умрет. В количестве трех штук. Так вот. <coughs> это наш автомат. Мы в этом автомате можем покупать. А, это хлеб. Уже, по идее, это нам наращивает просто вот жизнь. Да, какую-то рыбка для котика, по-моему. Да. Мунфиш. какая-то лунная рыба. Это омары какие-то, не помню для чего это. Витамины для котика. Улучшение оружки. Улучшение жизни. А я могу себе уже позволить? А, у меня 199 есть. Улучшение каких-то черепов. Не знаю, что это. Магия, магия какая. Ну ладно, давайте мы себе магию чуть-чуть прокачали. Я не знаю, как ей пользоваться. Ох ты! Ой-ой-ой! А как я это взяла? Откуда я это... А это откуда я взяла? Так. А, это я меняю одну руку. Подожди. А как я поменяла? Ничего не понимаю. А? То есть я могу взять эту оружку. Могу поменять, взять вот эту оружку. Откуда у меня эта хрень появилась? Вдруг внезапно у меня же... Это... А, а а То есть вот так вот я могу стрелять. Вот так вот. Э -э, на Y я пользуюсь бензопилой. Так, я стреляю. Y бензопил. Охрененно. Непонятно. Так, ну мы возьмем... Вот это, по-моему, просто тяжелое оружие. Он еще как-то заряжается. Короче, а, это, видимо, сильный дамагер какой-то. Вот это у нас быстрое, но малодамажное, да? Ну давайте быстрое, но малодамажное возьмем. Мне нравится их ковырять долго, упорно. Так, ну тут ничего вроде бы нету. А тут? Кто сейчас что-то начнется? Опа! Приветики, братаны. Здрасте. Кто это тут ко мне пришел? Не знаю, что я с ним сделала, но походу, если это было, должно быть больно. Привет. Еще один тут стреляет. Так, мы уже Опа, это, а куда он улетел? Что-то он как-то далеко ушел. А, это тут несколько, я думаю. Так, сейчас, подождите. Так, захватили. Ушли наверх. зацепился, все козлина, а? Все, выпилили. Так, гуманист. Так, этого мы сбили. Бензопилой выпилили. Не поняла вообще, что случилось. Ну окей. Ну мы справились, мы молодцы. Я не знаю, насколько вам будет комфортно это все дело смотреть. Если. Ну, я посмотрю, как там. Загружу, наверное, парочку серий, то, смотрите, есть два прохода вниз и направо. Беком, а. Бекома Today. Там вот плакатик на заднем плане. Я его пытаюсь прочесть. Вот еще что читаете. Uh, не знаю, насколько вам будет это все дело комфортно смотреть. Я загружу на YouTube, наверное, парочку серий, посмотрю, как это все будет выглядеть. Или одну вот эту вот загружу посмотрю, как это будет выглядеть. А, узнаю ваши комментарии. И уже посмотрим, как будем мы это дальше проходить, выкладывать. Насколько вам это комфортно будет смотреть. Ну, потому что тут динамика действительно бешеная. Такая вот прям, ну, не детская, скажем так, совсем не детская. Что происходит, непонятно, на что нажимаю и так далее. Просто вы будете, наверное, видеть литр крови, и все. Где я, что происходит. Эй, сама не всегда могу понять, что происходит. Вот что сейчас произошло? На меня упала граната. Этот пытается со мной драться, посмотрите на него. О, а это нам, кстати, бонусы дают? Но это так. Если, если что, можете. Вот нам дают меч как раз. Еще, наверное, level level up. Что опять драк будет? А, вот с этими весело драться. И берешь и просто вот так. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. А, меня зажрали. Охреневшие. Опять же ру. Когда успели? А, тут они какие-то бегают есть, которые бегают и взрываются, да? Короче, я получила свои бонусы. А, серечка, серечка за мной летит. Чё я говорила? Я столько всего уже успела наговорить, что уже забыл. Чё я, я говорю, чё не говорю? Ай, хорошо, пошло, Музыка тут потрясающая. Тут даже будут моменты, где мы будем на электронке играть. На гитаре электронной. Хо -хо -хо. Или на скрипке, на чем-то. Девчонка, по-моему, на скрипке играет, а пацан на электронке. Я, я, я не помню, насколько там разные локации. У девочка и мальчика. Насколько они отличаются. А вот как раз. Как раз. Как раз. Погнали. Давай. А что у меня не получается-то, а? А, -а, а? У меня не получается! Не знаю почему Простите Недавно играла на, на свече, и теперь все. <звучит> на свече же ведь все кнопки перепутанные, блин. Вот вам это результат. А, буквально вот вчера, получается, вечером играла там несколько часов. Все. Кобзда. И да, и в финале всегда разбивается эта вся, -вся, -вся, вся фигня. Все очень весело, задорно. Короче, не, ну когда все-таки один играешь, как-то это получше выходит, получше. как ты сосредоточенный, молча, там никакие камеры тебя не смущают, все хорошо. Да, что ж ты будешь делать? Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Я вот э, восхищаюсь теми людьми, которые на камеру могут там, там хорошенько так проходить. Ой! Бля. случайно вышел. Надо закрывать как-то. А, надо за минуту все-то раздолбать. Окей. Тихо. Ну-ну-ну, я тебя покидаю сейчас. Вот и все. Эй, подарочек, нам дали подарочек. Хлебушка нам дали. По идее, хлеб восстанавливает нам жизнь. Им как-то можно тоже пользоваться, наверное. Я не помню. Ну-ка. А, вот, да, мы можем котику витамину дать. Мы можем использовать это самое. Да, мы этим можем пользоваться. Это восстанавливает нам жизнь. Так, вроде бы тут ничего такого. Так, он по стрелочек показывает нам вниз. Мы как обычно, как непослушные дети. Пойдем посмотрим, разведаем. Так, тут нужно открыть нам дверь. Да. Каким-то чудообразом. Нужно открыть дверь. А, это как-то. Опа, есть. Вот так вот сразу не догадаешься на самом деле. Я хотела магией воспользоваться, но я, откровенно говоря, не помню, как пользоваться, пользоваться, Абсолютно от слова совсем. Так, тут тоже закрыта дверь. Подождите, если тут... Туда... А там дверь не открывается нам? Ну-ка. Там дверь нам не открылась? Нет, хер там. Да? Да. Значит, все, возвращаемся обратно. Там еще спальник такой вот. <связь> <связь> Никакой. Poker Face, во. Давай проходим. Причем она не пролетает туда, если ты вот именно со своей способностью пытаешься пройти дальше, она не пройдет. Горы фейс какой-то. Гурфейс. Это. Тихо, тихо, тихо. Ай, что-то меня захватили с этих сторон. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Что происходит? Вообще как с этим бороться? Вот эти взрывающие себе будет. Мы просто пока что будем вот так вот за ним охотиться. И сверху долбить. Во, мы смогли на него забраться. Тихо, наверх, наверх, наверх. Вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Тихо, тихо, тихо, вылезай туда, вылезай. Тихо, не рискуем. Я мало понимаю, что тут происходит. Ну, это, короче говоря, одна из моих самых любимых игр. Где он там? Я в неблюдение. А ну не убегай так далеко-то, а? ну единственная радость от вот этих вот толп-зомби в том, что тихо, тихо. От них жизнь падает. Из них реально выпадает жизнь, и ты вот можешь как-то. О! Это, это, конечно, сейчас было забавно Куски мяса, руки, ноги летят Левел комплит 11 минут, а сколько мы уже играем? О, полчаса, замечательно Замечательно. В принципе, я думаю, на ну, еще один уровень нас хватит И на этом все закончим Так, это мне предлагают что? Ну пошли А -а -а -а. Киберки и фрики Give машина Поменяли машины на души Что-то там, короче, происходит Так, верите мне, пожалуйста, мой бру Брутальный меч А, вот карточку нам дали как раз-таки То есть это... О, привет! Робот так, магию нам предлагают. У нас 279 какой-то херни, я не понимаю, что это. А, увеличить обстрел. Увеличить это. Пейнкиллер. Ну, давайте, я не знаю, что это такое. Пускай будет. Без понятия. Как-то же ведь можно этим всем пользоваться, жить, да? Б не в ту сторону, подождите, не в ту сторону. Я пошла вот, вот сюда нам надо. Нам надо сюда. Ну, кстати, мечом ничего так. Я думала, будет хуже дольше. Это, наверное, вот эти вот куски, да, мы собираем? Да-да-да, надо... Интересно, тут есть какая-нибудь херня, чтобы притягивать вот эти вот все куски? Потому что, получается, это баблишка, за которую мы. Да. Это я, это я, да, впусти. А, получается, это баблишка, за которую мы как раз всякое фигню получаем. Улучшение наши. Так, тут у нас сейчас что-то будет. Опа, очки, ничего себе. А. Серьезный братан, а? Отходим! Он там застрелиться хотел. Ну-ка, ну-ка. Реально, он застрелился? Я не дам тебе застрелиться, я сама тебе голову оторву. Да, она, кстати, не хватает, мечом она не хватает. Она у нее вот это вот длинная атака идет вот это вот. То есть роботов убивать сложнее. Ну тогда делаем так, переходим на другую оружие Я сама тебя расстрелять могу, гада. Но оружие, оно такое, неэффективное от слова совсем. Закидала его, короче говоря. Так, все, переходим обратно на меч. Ага. Все, я разобралась, как мне лучше делать. Так, мы собираем все это мясо, которое мы тут раскидали. Ну, собираем в плане бабла. Так нас снова начинает накрывать. О! Беги, беги, беги, ше, ше, ше, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, подожди, бежи. бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. За нами кто-то бежит, -мо. Кто-то бежит. Приветики. Ну ничего себе. Давай охренели, а? Э, э, э. Вот. Это что сейчас будет? Хорош. Вроде бы всех порвали. Так, замечательно все забираем. Слушайте, а так у него это очень мощная. Вот это заряжающее. Тихо, тихо. Переходим. На другую оружку, при которой она может выхватывать это все дело. Там какой-то псих побежал. А это, наверное, какой-то зомбак. Вот, вот эти вот зомбайки, которые бегают там. Тихо. Да-да-да-да-да, с гранатой. В, <Meta> В руке. Так, все, переходим на обычную оружку. Уходим. Так, ну, я даже не знаю, есть ли мне смысл стволом пользоваться. Наверное, это есть, только кого-то сбивать, если кто-то летает, там еще что-то. Ой, как высоко тут. Так, на накрывать, накрывать, сейчас будем бежать. Да? Бежим. А, нет, не бежим. Мы, мы уже где-то идем, причем без руки опять. А кровью, нарисована опять на, этот, на стул. Так. Наскрой периодически. А замечательно! Кошмары делают меня сильнее. Электрическая магия в моей, внутри моей крови. Вперед! А вы мне скажите, как е пользоваться? Магия, это, конечно, хорошо, как ей пользоваться-то магией вашей! Сейчас, подождите, я соображу, как ее пользоваться. Нет, не то. Так, тут кошачьи всякие лакомства. Ой. Наверное, это слегка не то, да? Как он делается-то? Как бы мы черепа получили, а как им пользоваться? Я уже испробовала все, что могла, испробовать. Может, только с мечом оно как-то. Ну-ка, меч взяли. Магия, маги Мне просто мне уже наддавали этого всего. Подождите, а, подождите, ребята. Я пытаюсь разобраться, как, как этим пользоваться. Вообще наглухо не помню. О. Ух ты, -мо, остался вообще без жизни. Так. Наедаем. Как это магией-то пользоваться-то? Как-то не это. Я нажимаю все кнопки, просто все, которые только могу нажать. И случайно убил чувака. наверное меня не отпустит пока я не это самое да вообще не понимаю реально я нажал на все кнопки которые только можно скажи на главную свою нажал ну-ка вот move лифт. а это то что я делаю а! вот help uh, how to play controls вот, ну-ка uh, прыжок атака switch, так, так, так gun, magic, лт это? серьезно? что <гас> <гас> я сделала? не, не, не, не, не, -не. Да да да да, -да все. Уходим, уходим отсюда, пока я еще что-то не сделала. Так, ну, магия, магия. Не работает магия. Не работает магия. Не знаю почему. магия должна заработать я вообще не понимаю нет у меня курки вроде все работают все нормально в этом плане подождите знаете как работает магия lt y И любая... А, тут разные атаки они бывают. Сейчас, подождите. Дайте мне еще. Хочу еще. Вот еще черепок. Смотрите. Тут, получается, люб любые атаки... Они разные все. Сейчас. А, секунду. Зажимаем ЛТ и, например, Б. Что будет? Что произошло непонятно. Дайте мне еще. Я не проверила, смотрите, я посмотрела LTY, мы с вами посмотрели, она выстреливает какой-то херней А LTX а, а она электролизует всех. LTB какой-то туман. Осталось только LT и А посмотреть. Поэтому ну, сейчас вот нарвемся на кого-нибудь и будем испытывать. Так. Вот, ЛТА. А, лечилочка. Прекрасно. Это же прекрасно. Кто бы мог подумать. Так, собираем. Так, мы ничего тут не оставляем. Мы все собираем. Так, что дают? О! Чипсы. Осьминожные чипсы какие-то. А это тихо. А что у нас там наверху? Вот тут дверка какая-то. И, по, по всей видимости, мы туда попасть не можем пока что. А, нет, можем. Так, ну давайте. Ай ты, брата. Ну, с вами весело. С, с этими не особо сложно. Особенно вот в таком вот маленьком пространстве, узком. Для них то есть, разлететься не... негде. А наверху у нас что? Наверху у нас тут, кстати, еще одна дверка, но она закрытая. У-у-у! Не знаю, что это. Экспериментальная какая-то модель. Ика, проходим. Проходим. Проходим. Проходим. Проходим. Вот, теперь он начал руками драться. Сейчас я вот этих вот сейчас, братан. Ой, не то нажала. На лечилочку нажала зачем-то. Итак. Проходим. Не даем ему себя ударить. Эти мешают, пипец. Во, вали их. Давай, Давай, давай, давай Ай-яй Ай Проходим Да блин, угомонитесь вы, засранцы Мешают ужасно Подожди ты, сволочь Вот-вот-вот-вот вот Мы можем его попилить чуть-чуть Так, ну, нужен, нужно немножечко жизненно а, а а Последний удар мне был Континиум, конечно Давайте, сейчас мы его добьем И, в принципе, можем на этом закончить, я думаю Так, я, кстати, еще работаю над повышением качества видео. Надеюсь, все будет в порядке в этом плане. Рен рендер будет долгий, жесткий, прям. Уф, уф, уф, уф. Тихо. Проходим, проходим. Не задерживаемся. Так, чувак. Ой, не та оружка. Неудобная оружка. Вот так уже попроще. Так, это мы вот зря в футбол попали. Так, проходим. Давайте-ка мы, знаете, что возьмем. Ай-яй-яй, все-таки попал. Эй. Так, тихо. Лечимся. А, так это не лечил, а что это тогда? Так, сейчас Сейчас мы всех, всех завалим Так, вот так вот возьмем, все, берем наше оружие Или давайте вот на это вот Это херню. Так, ну погнали А, вам, наверное, не видно жизни вот такой Да проходи ты, пролетай Пролетай Беги, беги, беги Пролетай Вот, хорошо Пролетай, пролетай Пролетай Так, тихо пролетаем Сука, попало прям под колено Меня там просто начали бить Я, я решил попробовать пролететь мимо В результате попало вот прям Ему под лапы Проходим подождите подождите секундочку вот так покушаем чуть-чуть восполним жизненные силы так он замигал у меня появилась кнопочка б уходим вот так тихо тихо тихо проходим а! попали Ой, пролетаем. Главное следить за его лапами. Мы лучше пытаемся в голову отпилить. Так, пробегаем, пробегаем тупо. О, сердечки появились. Это хорошо. Так, сзади. Ай. Вот, все, мы его победили, я вас поздравляю. О, давай, мяса-мяса побольше Так, ещё от мелких там нужно было все остаться Вот все, в принципе, вот такая вот игра Не знаю, как вам зайдет, не зайдет. Хочу немножечко от хоррора отдохнуть И вот вместо хоррора вот такую вот штуку Вам дать Адскую хрень, короче Вот такую вот Короче, как-то так Блин, у меня тут Не сохраняет, не выходит, ничего такого что-то тут, это Банковская империя, коррупция и что-то там, все там плохо, короче, их всех нужно уничтожить и так далее, так далее, так далее. Короче, вот какая-то вот такая вот игрушечка, она мне очень нравится, это моя любимая, одна из любимых игрушек, потому что на ней можно вот просто выместить всю свою злость, все, все вот так вот, просто отдушина такая адская. Мне прям вот безумно нравится. Вот, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Сставляй свои комментарии, ставьте лайки, особенно по поводу этой игры, потому что она... Вот, одна серия выйдет, что вы скажете, если скажете продолжать, буду продолжать. Если скажете, что нет, ну нахер, не буду продолжать. Она выйдет как-нибудь так вот, между делом, где-нибудь, вот выскочит у вас. Посмотрите, пожалуйста, напишите, скажите, что вы думаете по поводу нее, потому что я не знаю. Она бешеная, динамическая, просто бешеная. Очень много крови, очень много спецэффектов, и она очень такая вот сумбурная, и когда ты играешь, ты как бы ус успеваешь периодически, короче, ты успеваешь за своим героем, правда, даже иногда ты его теряешь, но как бы это окей, а когда ты вот смотришь, это же ведь совсем другое, я не знаю, как вот это будет выглядеть со стороны, как вы это, как вы это сможете воспринимать визуально, Надеюсь, все будет хорошо, и вот как бы вам эта игрушечка тоже зайдет, вы тоже сможете это смотреть, все, так что вот так, всем спасибо всем, пока-пока.